приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. О чем говорила со студентами КФУ Ольга Боротнева? Почему Инсталайф набирает обороты? Кто стала женщиной года в Казанском федеральном? Специальные корреспонденты, ведущие телеканала Министерства обороны Российской Федерации «Звезда» Ольга Боротнева рассказала студентам Казанского университета о том,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 узнаваемые э, в нашей редакции. Есть даже такое выражение, бороднизмы. Моя фамилия бороднева. вот все привыкли, то, что я играю словами. вот появилось такое выражение. Это очень приятно. Значит, я какой-то свой стиль уже выработала. Мне кажется, к этому надо стремиться. Ольга освещала такие мероприятия, как военные операции в Сирии, Олимпиады в Южной Корее, восхождение на броневиках на Эльбрус, арктический поход по Северному морскому пути и даже пилотирование военного самолета. Совмещать в себе профессионализм, стойкость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 На прямую связь 6 марта вышла Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ. Как это было, смотри далее. Более часа длился 6 марта очередной инсталайф Казанского федерального университета, посвященный вопросам поступления в Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ. Леонид Толчинский отметил, что Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского университета самая большая в Поволжье и одна из крупнейших в России медиашкол. Здесь уже на протяжении 56 лет готовятся профессиональные журналисты, специалисты в области связи с общественностью, рекламных технологий и медиакоммуникаций, а также в области телевидения и национальной журналистики. Выпускники Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ очень востребованы на рынке труда. Звезды сегодня в федеральной журналистики учились здесь. Они сегодня в горячих точках. Вообще, что называется, путь в медиа-звезды здесь протоптан. В ходе ответов на вопросы абитуриентов директорат Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ рассказал о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для поступления на бюджетное отделение по различным направлениям, а также требуемых экзаменах и внутренних испытаниях. Стоит отметить, что запись будет доступна в течение суток для просмотра всем желающим в Инстаграм-профиле Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз. Активное участие представительниц слабого пола в научной, социальной и общественной жизни КФУ стало нормой повседневной жизни. За неоценимый вклад в развитие университетского потенциала были награждены почетными званиями сразу несколько университетских сотрудниц. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Красивая традиция вручать награды представительницам прекрасной половины коллективов. в преддверии Международного женского дня была давно заложена в Казанском университете и бережно сохраняется общественной организацией Лига женщин. По духе классической музыки торжественную церемонию открыл первый проректор Кафури Ясмин Зарипов. А я хотел бы сказать о том, что женщины университета вносят очень большой вклад в жизнь, в дела университета. Также Ряс минзарипов стал первым, кто был удостоен чести поздравить победительницу в номинации «Женщина пример служения Казанскому университету». Ей стала Ася Аминова, профессор Института физики. Не Всего подобных номинаций было 11, в каждой из которых отмечали различные заслуги сотрудниц КФУ. Я работала в университете, преподавала, учила студентов, растила детей, немножко внуков. Слово слову, приглашение для поздравления всего проректорского корпуса университета тоже является доброй традицией. Вы знаете, у самых хороших и добрых слов у них у всех... Женское начало. Смотрите, семья, любовь, наука. В Казанский федеральный уже пятый раз провел конкурс Женщины года». И с каждым годом данный конкурс только набирает обороты. Главное условие – жизнь всех участниц должна быть связана с альма альмаматом. Без творческого начала нет и научного начала, поэтому я... Очень люблю и творчество, и творчество в работе очень сильно помогает. Сегодня представлены здесь мои картины, я очень счастлива, потому что раньше картины, они... я их как-то не выставляла, все-таки это больше для души. Я счастлива, что в университете есть такая возможность показать, поделиться своими творческими, творческими порывами в рамках такого прекрасного праздника». Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Студенческая весна уже пришла в Елабужский институт Казанского федерального университета. Какие факультеты открыли фестиваль и как он прошел, смотри в нашем сюжете.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 Серия сюжетов про музей Николая Лобачевского Казанского федерального университета продолжается. В преддверии Международного женского дня тема должна быть особенной. Подробнее расскажет Олег Кашин. В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета совсем недавно закончилась выставка «Современники», которая была посвящена жизни Казанского университета. В экспозиции выставки, кроме произведения искусства, были и предметы быта людей XIX века. В преддверии Международного женского дня хотелось бы рассказать именно про предметы женского гардероба. На выставке было представлено платье, которое, несомненно, можно назвать роскошным. Однако, если посмотреть на портрет Александра Фукса и сравнить наряды, то можно понять, что первое платье было домашним, а не бальным. Кроме платья, в музее имеет и аксессуары, такие как перчатки, веера, кулоны и другая бижутерия. Все это позволяет понять, как именно одевались девушки Казани в 19 веке. Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, Универ Универньюз. Это были все новости на сегодня. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч в эфире. Встретимся после праздников.